колесниц традиция а это первый раз проводится здесь у вас такое в перми это проводится четвертый раз или третий до этого был перерыв несколько лет а до этого каждый год тоже проводили а в чем цель этого мероприятия перми все пермики которых сейчас увидел джаганатха баладева и Субхадра, они получат удивительные духовные и материальные блага пусть они даже не подозревают об этом What's going on here? Yeah, a little bit I can try. Here is a festival of India, maybe. In Orissa it is very traditional, old old uh, festival. And our uh, Acharya, the founder of our association, he has brought this festival to the west. And now this uh, festival would be performed in many, many western uh, towns in uh, America, in New York and uh, also in Paris Be Berlin and so on and the meaning is that these uh, this de deities these forms of God they stay the whole year stays in the temple and once in year they make like a, a holiday day и выйдет из-за традиционном фестивале. это мероприятие? Никакое, мы случайно зашли. Ну, вам нравится? Посмотреть. Спасибо большое. <звы> Что здесь происходит? Не знаю, мы приехали в цирк я просто думаю, что это идет вот праздник у людей. И, и все. А какие чувства у вас вызывает все происходящее здесь? Праздник на душе. Праздник. Пусть люди веселятся. Чувство положительное. Ничего плохого я в этом не вижу. тебе не нравятся такие праздники? А ты вообще в праздниках участвуешь? Нет. Даже Новый год не справляешь. Я... А тебе Новый год не нравится? Это не похоже на Новый год? Нет. Почему? Не знаю. Нет Деда Мороза. Нету. Спасибо тебе. Ну, во-первых, я семейный человек. Первая моя цель это чтобы семья которые у меня есть, они не чувствовали как бы, себя в каком-то ущербе э, в плане духовности, ну и в плане материальном. Это ваша главная цель? Это не главная цель. Вот. Главная цель ⁇ это соблюдать чистоту внутреннюю, внешнюю и развивать свои отношения с создателем. Да, потому что когда человек развивает свои отношения с Богом, то он... Так как он источник всего счастья, всего этого мира, вот, то когда ты развиваешь с ним отношения, вот это вот счастье и радость, оно входит в сердце и уже оттуда никогда не уходит. Вот, я не скажу, что я добился этого уровня. Я просто на этом пути. И ну, надеюсь, что когда-нибудь я обязательно найду его. Мы желаем вам удачи на этом пути. Спасибо вам. Спасибо вам. Большой, вместе соберемся И с музыкой крутой до ночи оторвемся Мы будем танцевать, мы будем веселиться В стадии улетать, снова заводиться На празднике Большой Мы вместе соберемся И в мочевку с пером Как улыбнемся Мы кришну что Мы кришну прославляем А кричьи об одном В своих Привет! Ну то есть вам это нравится? Музыкальное исполнение. Еще раз. Музыкальное исполнение. Ну да. Ну завораживает. Да. Ракурс какой-то у них есть. Движение по кругу. Да. Ну. Пытно. Спасибо.